Поджиг топлива воздушной смеси в рабочей камере двигателя современной бензопелы осуществляется автономной системой, состоящей из источника высоковольтных импульсов и воздушного разрядника, роль которого выполняет свеча зажигания с имеющимися на ней электродами. Комплектный источник высоковольтных импульсов состоит из маховика с размещенными на нем разнополюсными магнитами электронного блока, выполняющего функцию преобразования электроэнергии и ее коммутации. Исполнительным элементом системы зажигания является собственно свеча зажигания с двумя электродами, располагающимися в рабочей камере двигателя. Блок собран на электронных компонентах которые заключены в один малогабаритный модуль с выводами на выключатель стоп-двигатель и с высоковольтным выводом на свечу зажигания. В схеме устройства электронного модуля используется катушка возбуждения, она же генераторная или зарядная. Катушка управления – это сигнальная или импульсная катушка, высоковольтный трансформатор, в котором разрядный импульс накопительного конденсатора преобразуется в высоковольтный на электродах, свечи, зажигания. Магнитопровод модуля может иметь различные формы. Катушка возбуждения и катушка управления располагаются отдельно друг от друга на одном магнитопроводе или же поверх друг друга на одном его стержне. В некоторых конструкциях, вместо двух катушек управления и возбуждения, используется одна, в которой совмещаются обе функции, заряд конденсатора и управление его разрядным импульсом. Но во всех конструкциях всегда используется высоковольтный трансформатор, располагающийся отдельно, или же на одном магнитопроводе с катушками. Основные электронные компоненты, схемы модульного зажигания, монтированы на печатной плате, размещенной в едином корпусе модуля. Маховик двигателя для подобных конструкций зажигания изготавливается специально из немагнитного сплава. На внешней поверхности маховика расположены два одинаковых магнита, но с разными наружными полюсами. Порядок следования магнитов относительно магнитопровода модуля зажигания во время вращения маховика для всех изделий одинаков. В противном случае, производимые в разных местах, однотипные электронные модули зажигания не были бы совместимы и взаимозаменяемыми. На противоположной стороне от магнитов, имеется небольшой выступ, являющийся всего лишь балансиром для маховика, и в работе зажигания не участвует. Хочется заметить, что порядок расположения разнополюсных магнитов на маховике бензотеремера, идентичен расположению магнитов на маховике бензопилы. Магнитный зазор между краями магнитопровода модуля и поверхностью с магнитами вращающегося маховика устанавливается минимальным, но в то же время его величина не должна препятствовать свободному вращению маховика. Образующееся магнитное поле между магнитами на маховике в значительной степени сконцентрировано в промежутке между краями магнитов. Во время вращения маховика, силовые линии магнитного поля каждого магнита, пересекая П-образный магнитопровод, поочередно наводят в нем разнонаправленные движения магнитного поля, величина которого зависит от скорости перемещения магнитов вблизи магнитопровода. Таким образом, магнитное поле составного магнита наводят до магнитопровода магнитный поток, который меняется и по величине, и по направлению. Направленный магнитный поток пронизывает контур катушек, расположенных на этом же магнитопроводе. В контуре катушек индуктируется ток, направление которого зависит от направления действующего магнитного потока. Каждый раз, когда силовые линии магнитного поля пересекают магнитопровод с расположенными на нем катушками, меняется направление магнитного потока в этом магнитопроводе, а вместе с этим меняется в катушках направление индуктированного тока. Применяемые электрическая схема получения в электронном зажигании электрического тока напоминает принцип действия генератора переменного тока, когда в катушках индуктируется ток, меняющийся и по величине, и по направлению Определяемая программы работы электронного зажигания сводится к тому, чтобы подать высокое напряжение на разрядные электроды свечи в момент требуемого зажигания для двигателя. Причем, схема должна иметь возможность автоматического регулирования угла опережения зажигания, в зависимости от оборотов двигателя. Описываемая стандартная схема электронного зажигания состоит из генераторной катушки. Она же катушка возбуждения или катушка питания, которая содержит больше витков, чем катушка управления. Индуктивность катушки возбуждения соответственно больше индуктивности катушки управления. Импульсная катушка. Она же катушка управления, которая является источником управляющих импульсов для коммутации разряда накопительного конденсатора. В роли управляемого элемента коммутации разрядом накопительного конденсатора используется управляемый ключ на тиристоре, прямой зарядный диод. Одно полупериодный выпрямитель для накопительного конденсатора, в то же время он препятствует утечке накопленной в конденсаторе энергии через обмотку катушки возбуждения на общий проводник. Шунтирующий, он же реверсивный диод, устраняет неконтролируемую старом коммутацию при появлении обратного импульса самоиндукция в момент полного заряда накопительного конденсатора. К моменту окончания заряда накопительного конденсатора, ток в катушке возбуждения замедляется и в некоторый момент времени останавливается. В контуре катушки возбуждения от а действия магнитного потока наводится электрическое поле, которое образует магнитное, противодействующее ослабевающему магнитному потоку. В этот момент времени в контуре катушки возбуждения индуктируется электродвижущая сила, самая индукция, которая будет иметь противоположную полярность относительно предыдущего момента. Магнитный поток сменит свое направление в сторону катушки возбуждения от катушки управления, в которой будет индуктироваться ток, но уже в том направлении, при котором возможно произвольное открытие теристора. При увеличенных оборотах маховика, величина импульса самоиндукция окажется достаточной для внепериодного открытия тиристера, которое может происходить до требуемого момента зажигания. За один период вращения маховика на электроде тиристера с катушки управления появляется еще один неуправляемый импульс, способный открыть тиристер в ненужный момент. Поэтому в схеме используется реверсивный диод, шунтирующий катушку возбуждения, при появлении тока обратной самоиндукции. Управляющий диод. Элемент который управляет коммутацией разрядом накопительного конденсатора от прямого управляющего импульса с катушки управления и защищает управляющий электрод тиристера от обратного тока, появляющегося в катушке управления в момент смены полюсов магнитного поля от составного магнита маховика. Шунтирующее сопротивление. Защищает управляющий электрод тиристора, ограничивая напряжение управления, которое в импульсе может доходить до 30-40 Вольт. При обратном отрицательном импульсе, резистор шунтирует управляющий электрод на корпус. Его наличие в схеме, еще и облегчает запуск двигателя, смещая момент зажигания в сторону с незначительным уменьшением угла. Накопительный конденсатор, который соединяется с одним из выводов первичной катушки в высоковольтного трансформатора. Схема зажигания не будет работоспособной без магнитов, размещенных на маховике двигателя. Порядок следования магнитов по ходу вращения маховика одинаков для всех типов изделий, в котором используется похожая конструкция модуля зажигания. Магнит с северным полюсом следует за магнитом с южным полюсом, на маховиках бензотриммеров расположение магнитов идентичное. Высоковольтный трансформатор, в котором разрядный импульс накопительного конденсатора, преобразуется в высоковольтный, с разрядом на электродах свечи зажигания. По действиям магнитного потока, образующегося в магнитопроводе, в генераторной катушке индуктируется ток, положительный импульс которого заряжает накопительный конденсатор. В момент требуемого зажигания, при смене магнитных полей магнитов, уже в катушке управления индуктируется ток, положительный импульс которого отпирает тиристор, и накопительный конденсатор разряжается через первичную обмотку высоковольтного трансформатора. Во вторичной обмотке этого трансформатора индуктируется высокое напряжение, которое подается на электроды свечи зажигания. Происходит высоковольтный разряд и поджиг топливо воздушной смеси в рабочей камере двигателя. Исключая условия, когда накопительный конденсатор полностью разряжен, в магнитопроводе нашего устройства магнитное поле находится в уравновешенном состоянии, так как нет ни магнитного, ни электрического воздействия с внешней стороны. В контуре установленных на магнитопровод катушках не индуктируется ток. Вся система находится в полном покое. Мы пытаемся запустить двигатель бензопилы и с определенным усилием и ускорением тянем за шнур стартера. В это самое время маховик двигателя с размещенными на нем магнитами начинает вращаться, причем скорость вращения маховика будет зависеть от приложенной нами силы и ускорения, которое мы сообщаем стартеру в момент запуска. Как только к... В правой стороне магнитопровода, которая является сердечником катушки управления подойдет первый магнит с южным полюсом. Силовые линии магнитного поля магнита будут взаимодействовать с магнитным полем магнитопровода, в котором в этот момент образуется магнитный поток. Направленный к этому магниту по часовой стрелке, согласно показанной схеме, величина и скорость магнитного потока будет напрямую зависеть от скорости перемещения магнита и установленного магнитного зазора между поверхностью ближнего магнита и краем магнитопровода. В период действия магнитного потока в контуре катушек управления и возбуждения с чередующимся возрастанием будет индуктироваться ток, направление которого будет зависеть только от направления действующего магнитного потока в магнитопроводе. Величина индуктированного тока в катушке управления будет немного меньше, чем в катушке возбуждения. Маховик продолжает вращаться, перемещая магниты вблизи магнитопровода. Магнитный поток в магнитопроводе достигает определенной величины, а вместе с ним меняется величина индуктируемого тока в катушках. Выводы катушек подключены к схеме таким образом, чтобы индуктированные токи в обеих катушках всегда протекали в одну сторону, в зависимости от направления магнитного потока. Когда в катушке управления ток направлен от точки б к точке В, к месту общего соединения выводов в катушке, находятся находятся в закрытом состоянии. На ноде управляющего диода отсутствует положительный управляющий импульс от катушки управления. Катушки возбуждения ток направлен от общей точки В к точке А и через прямой диод происходит заряд накопительного конденсатора. С вывода катушки возбуждения на конденсатор поступает положительный потенциал величиной А90 до 200 вольт. Наступает момент, когда магнит с южным полюсом приближается к левой стороне магнитопровода, а силовые линии магнитного поля, образованного в зазоре между магнитами, подходят к правой стороне. В этот момент магнитный поток, величина которого также резко усиливается, резко меняет свое направление. Так как под левым сердечником магнитопровода располагается магнит с южным полюсом, то магнитный поток будет направлен на него Под правой стороной магнитопровода в это время будет располагаться магнит с северным полюсом, где магнитный поток будет направлен от него в результате чего Индуктируемый в катушках ТОК также поменяет свое направление, и на ноде управляющего диода появится положительный потенциал от управляющей катушки. Тилистор откроется, и накопительный конденсатор разрядится на общий провод через первичную катушку высоковольтного трансформатора. В точке А на выводе катушки возбуждения в это время присутствует отрицательный потенциал и заряд высоковольтного конденсатора не происходит. Маховик продолжает вращаться, магниты относительно магнитопровода перемещаются. Как только силовые линии магнитного поля составного магнита пересекут левую сторону магнитопровода, магнитный поток резко сменит свое направление, или его величина будет опять же максимальной, но уже противоположной по знаку. К катушке возбуждения будет индуктироваться ток, а положительный потенциал появится в точке А, и заряд накопительного конденсатора повторится вновь. На выводе в точке Б появится отрицательный потенциал от катушки управления. Тиристор закроется. Таким образом, за один оборот маховика накопительный конденсатор заряжается два раза, в периоде между которыми происходит всего один его разряд. При следующем повороте маховика, весь цикл повторится снова, а после остановки двигателя накопительный конденсатор все равно останется немного заряженным. На исправном электронном зажигании двигатель бензопилы прекрасно запускается и устойчиво работает на больших оборотах, не теряя своей мощности, так как в этой схеме обеспечивается простая автоматическая регулировка угла опережения и зажигания. На катушках модуля в процессе работы двигателя появляются импульсы, схожие по форме синус-квадратичными и напоминают форму колокола. На управляющий катушки размах импульса в начале вращения маховика невелик. При запуске мы раскручиваем маховик, размах импульса увеличивается, и в какой-то момент его величина окажется достаточной для открытия тиристера. В этот момент происходит высоковольтный разряд на электродах свечи и поджиг топливной смеси. Двигатель запускается. с увеличением частоты вращения маховика, управляющий импульс увеличивается, но уровень при котором открывается тиристор, остается неизменным, потому как управляющий сигнал для открытия тиристора будет располагаться уже в зоне переднего фронта, а не у вершины импульса. Момент открытия терристара при увеличении оборота в двигателе смещается от вершины импульса к его началу по переднему фронту, соответственно, чему меняется и сам момент зажигания. Чтобы при запуске двигателя момент открытия тиристера находился ближе к вершине импульса, в схеме используется шумтирующее сопротивление, которое обеспечивает легкий запуск двигателя с некоторым смещением угла зажигания. Разряд на свече образуется при более низких оборотах маховика. Тиристер срабатывает вблизи вершины импульса. Таким образом, обеспечивается корректировка угла 5-8 градусов в момент запуска и к 15-22 градусам при максимальных оборотах двигателя.